Спрашивали, а умеешь ли ты то, или это? Я говорила, конечно, умею. Потом судорожно начинала учиться. Алена, Алена рассказывает историю делает? о том, как ей удалось избежать обычных офисных будней и научиться зарабатывать, путешествуя по всему миру. Сейчас девушка находится в Таиланде. Она делает иллюстрации к детским книгам. Свои работы продает через интернет. Вырученных денег хватает и на жизнь, и на отдых, и на то, чтобы создавать новые шедевры. И рисовать абсолютно не важно. Это, это мое хобби. И это хобби, которое иногда приносит мне Почему бы и нет, почему бы не делать это там, где хорошая погода, и там, где много мучевых людей. Как выяснилось, такая жизнь у Алены была не всегда. Долгое время она работала в офисе и мечтала жить так, как живет сейчас. Стать фрилансером ей помогли на специальных курсах. По времени обучение занимает от трех месяцев до полугода. Стоит эта услуга от 20 до 100 тысяч рублей. В утром ты просыпаешься по будильнику? И начиная со среды ты уже ждешь пятницу? А твоя зарплата кончается в середине месяца? Этот ролик сняли две молодые девушки. Каждые три месяца они набирают группу людей, которым помогают открыть свой собственный бизнес. Обучение идет по скайпу из самых разных стран мира. По их словам, за год существования такого проекта им удалось выпустить около 100 интернет-бизнесменов, доход которых в настоящее время составляет от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Вы знаете, мы пытаемся в каждой девушке раскрыть ее индивидуальность. То есть она сама должна решить, что ей нравится, на чем она хочет зарабатывать деньги. По словам Юлии, идея проекта пришла во время декретного отпуска. Так же, как и другие фрилансеры, девушка прошла обучающий курс и решила зарабатывать на решении чужих финансовых проблем, которые ей когда-то удалось преодолеть самой. Теперь Юлия приезжает на родину в Москву только летом, а вот зимой предпочитает жить с сыном в теплых тропических странах. Сейчас уже не представляю, как там утром вставать. Хочешь, не хочешь? Там. Частенько вспоминают, когда, как на холодном траве. Анна и Виталий вспоминают, каково это. Каждое утро просыпаться по будильнику. Год назад эта семейная пара из Красноярска стала интернет-предпринимателями. Сейчас они занимаются информационным бизнесом. Через всемирную паутину продают услуги различных специалистов, а также обучающие курсы и тренинги. Сейчас, не выходя из дома, то есть мы можем в любое время куда-то уехать, куда на интернет. То есть мы сейчас, допустим, даже с вами общаемся, да? у нас идет работа. То есть автоматически настроена, допустим, рассылка. Серия писем, а люди получают у нас письма, все это автоматически происходит. По профессии Анна учитель начальных классов. У Виталия своя строительная фирма. Когда молодая пара поняла, что с помощью интернета они могут зарабатывать больше, а времени тратить меньше, не задумываясь, расстались с привычной работой. В моем случае, если традиционно брать, почему я его оставил? В принципе, можно было дальше развивать. Тем более, опять же, инструменты не очень сильно помогли. Но традиционно это такой... Рынок фриланс-услуг в настоящее время уже достаточно развит в Европе и Америке. Здесь его называют идеальной трудовой деятельностью. В России же он еще на самом начальном этапе развития. Многие пока еще с опасением относятся к такому заработку и предпочитают официальное трудоустройство. Екатерина Самохвалова, Сергей Кашин, Афонтова. Новости.